Дорогие друзья, всем маткульт-привет из Нигерей. Последние деньки здесь, потом поеду на Байкал и уже буду там, в общем-то, до конца лета. Ну, на самом деле, из Снегирей я поеду еще а, в Крюково, оттуда в Тверь, оттуда в Санкт-Петербург, оттуда прямым рейсом в Сочи, оттуда прямым рейсом в Иркутск. Но, в конце концов, окажусь уже а, в... На Байкале окажусь и буду, оставшись сейчас лето более-менее там, кроме уже совсем последних дней. Все еще сложнее, но не важно. Короче, а это новости одновременно за июль и август. Августа каких-то новостей не будет. Будут на канал выходить просто какие-то ролики, которые мы уже записали, или, может быть, даже какие-то экспромтные новые, записанные оттуда. А новости сейчас будут спаренные, поэтому их будет, ну, довольно много, да. Первая новость заключается в том, что Михаил Алексеевич Савватеев выбрал ФИСТЕХ! Ха-ха-ха-ха! Ура-ура-ура! Он будет учиться у нас с Вот. Дальше. Вторая новость заключается в том, что Коля Андреев получил высшую награду в мире за популяризацию математики. Называется Лиловати Прайс. Вот, Я про это написал в интернете, мне, честно говоря, было немножко обидно, что мне ее не дали, но мне потом объяснили, что, как сказать, есть такой анекдот. Господи, дай мне выиграть в лотерею, да, каждый день там молится кто-то. Вот, а ангелы говорят Господу, может, ты дашь ему уже наконец выбрать, выиграть там хоть 3 рубля? Он говорит, да я бы дал ему и не 3 рубля, только он ни разу не купил лотерейный билет. Короче, идея в том, что на премии, оказывается, надо подавать. Я, я об этом ничего не знал Вот И, соответственно, в принципе, если вдруг кто-то из подписчиков знает про какие-то премии Которые бы мне могли дать, это было бы круто Потому что Patreon теперь как бы ушел за границу Не очень понятно, как вообще э, ну, Скоро будет непонятно, как концы с концами сводить А если бы премию какую-нибудь большую получить, то можно спокойно жить дальше Поэтому, если в комментариях кто-нибудь укажет, какие есть премии, на которые я могу подать и выиграть то я буду очень сильно благодарен. А пока мы все рады за Колю Андреева, поздравляем его, он наш друг. Вот, и это очень круто, что он получил а, эту премию. Так, скоро выйдет неземной подкаст с Урдиным. А может, уже вышел даже, когда это, эти новости выйдут. Посмотрим. Вот, дальше. Вышли две книги. Не, еще не вышли, но скоро выйдут. А, первая книга, это книга а, с Филатовым. Называется... Занимательная экономика. Теория экономических механизмов от А до Я. Делайте предзаказы, ждите физического уже появления в магазинах. В общем, да, покупайте и скачивайте. Естественно, в интернете мы потребовали от издательства, чтобы на моем сайте она висела в свободном доступе. Так, дальше будет выходить книга «Конспект. 100 уроков математики» которую я, ну как бы, я предполагаю, что ее будут читать учителя, повышая как бы свой интеллектуальный уровень. Но, в принципе, она для всех, кто э, захочет немножко поднаторить. То есть это не книга, которую можно читать с нуля о гуманитарию, сразу предупреждаю, это совершенно не так. Это именно книга, которая поможет вам получше понимать математику. Я бы сказал так, это что-то вроде босса. Вот есть лекции по математике босса э, Валерия Ивановича Пойцева. 15 томов, там что-то такое. Вот, ну вот это что-то в этом же духе по, значит, по мотивам моих 100 уроков. 100 уроков, кстати, тоже постепенно дописываются. Уже к концу года будет 50 с конспектами и упражнениями. Вот, имейте это в виду. Дальше. Да, естественно, этот конспект тоже будет лежать в интернете в свободном доступе. Даже, как бы, вопросов нет. Дальше. На РБК вышел шикарный ролик «Тренды про математику и ее место в мире» в моем исполнении. Вышел да вышел. Да просмотров очень мало, очень жалко. Добавляйте просмотры и всем, значит, про этот ролик рассказывайте, всем языком. Так, я выступил в Государственной Думе Российской Федерации. И здесь вот по ссылочке тоже смотрите, пожалуйста, там как раз куча просмотров. Она пошла, значит, в топ куда-то, мое выступление пошло в топ. Ну, в общем, осветил все проблемы школы, которые на сегодня есть, которые я успел осветить за те 5 минут, которые мне дали. Так, интервью на аудио-статьях, более подробный разбор ситуации в школах, там уже значительно, типа часа времени, тоже заходите, смотрите, думайте. Вот. Ну и еще несколько интервью в разных газетах, в том числе в газете Измайлова нашей районной, скоро выйдет в интервью со мной. Вот, по, -по, -по ссылке те, которые вышли, уже указаны. И несколько видео на канале Гроза у Николая Росова на родительском конгрессе, интервью Бояршинову. И завершаем... Мы, наш новостной ролик, объявлением от Андрея Купавского э, про то, что в лаборатории комбинаторных и геометрических структур в МФТИ открыт конкурс на позиции постдоков. Вот по ссылочке заходите. Но ну, это же очень круто, да, постдок в России. То есть живете здесь, на родине, э, получаете нормальные деньги, занимаетесь наукой, и все, и вам ничего как бы не нужно больше на свете. Вот, я сказал, что мы этим завершаем, но еще я напоминаю про магистратуру в Майкопе, про которую я уже говорил в одном из предыдущих роликов. И тут вот приехали ребята снимать меня. Я стал амбассадором, как они называют это. Олимпиады выходи решать. О, только это не Олимпиада а контрольная. Всероссийская контрольная, выходи решать. Имейте в виду, в сентябре вся эта движуха будет. Выходите и решайте. Ну вот теперь вроде бы все. Теперь вроде бы все. Встречаемся в сентябре. Значит... С 5 по 9 я буду в Майкопе. Э, нет, э, наверное, с 5 по 8 в Майкопе. и, Может быть, в Нальчик заеду или в Кабардино-Балкарию куда-то еще, там, ближе к делу, посмотрим. Э, а, нет. Стоп. Нет, я не туда. В Нальчик это октябрь. Сейчас уже не помню ничего. Э, на югах буду, вот э, в Майкопе точно буду. Э, Дальше 12 сентября Нижний Новгород и 13 сентября Волгоград. Вот это то, что я помню. В Волгограде будет лекция для школьников. Надеюсь, что взрослых тоже э, можно будет провести на нее. В Нижнем наверняка тоже на какое-то из мероприятий можно будет пройти всем. В общем, это следите за объявлениями, но следите за ними уже ближе к сентябрю, потому что, да, до этого, наверное, мы просто будем вне... Как Цифровая э, токсикация сильнейшая сейчас у меня, или интоксикация, как это называется. В общем, нужен цифровой детокс, то есть выход из интернета. Ну и дальше тоже все, конечно же, закрутится. Будет э, Орленок, будет Шатанинская школа, будет Новосибирск в конце месяца сентября. И наверняка я что-то еще пропустил. Всем Маткульт привет и хорошего остатка лета!